Продолжаем изучение C-Sharp, на этот раз урок номер 8, поговорим про циклы, для чего они нужны, как они используются, ну и проделаем несколько экспериментов. Я вам напоминаю, что подписаться лучше на канал, чтобы не пропустить уведомления о том, что появились новые видео, в том числе обучающие. И э, все, переключаемся, начинаем писать код. Итак, друзья, с чего бы хотелось бы начать Ну, допустим, у меня есть пожелание Такое дикое, прям вывести Вот это вот Hello World э, С цифрой 1, с цифрой 2, с цифрой 3 Ну, э, а если мне потребуется Сто э, раз вывести Я же не должен копировать код Во-первых, копировать это не есть хорошо В программировании на самом деле А другими словами, это можно сделать По-другому более эффективно Для этого используются циклы Циклы это такие штуки, которые позволяют Выполнить код одинаковое то количество раз, сколько вам потребуется, ну или на основании какого-то условия. Например, давайте для начала вот это очистим, мы создадим переменную, которая называется counter, будет она содержать целочисленные значения, и изначально будет равно нулю. И я хочу, чтобы этот, давайте я отключу вот эту вот подсказку, вот, чтобы она не мешалась. Изначально я хочу, чтобы э, у меня вот это слово hello world с цифрами от 1 до 10 вывелось. Ну, допустим, э, ну пусть она выведется там, 10 раз. И я могу сделать следующее. Во-первых, можно использовать несколько, несколько вариантов зацикливания кода. Это while, do while, и for, и for each. Мы про них про все поговорим. Начнем с while. While это то, чего выполняется столько раз, пока не будет выполнено условие. То есть, пока count у меня в моем случае меньше, допустим, 10, я буду выводить вот это сообщение. и В противном случае оно выйдет из цикла и не будет выполняться. И я вот сюда хочу написать как раз... Ну, давайте напишем через вот такую штуку, я напишу counter и сейчас у меня каунтер выводится от 0 до 9, и давайте это просто выполним и проверим, что это действительно работает. Это не будет работать, правильно, у меня зацикливание, и это есть большая проблема, когда пользователи, то есть разработчики не отслеживают, то есть не отслеживают код, который их выполняет. Смотрите, как растет память. А в чем причина? На самом деле все очень просто. Причина в том, что я у меня это условие никогда не меняется. И то есть у меня всегда аккаунт равен нулю. Соответственно, вот это будет вечный код, никогда не закончится. И э, современные студии э, разработчики, современные студии, фух, современные среды разработки, например, э, Visual Studio, она подчеркивает не говорит, что это событие, то есть это условие, никогда не изменится. И это, ну, как бы плюс, тем не менее, если у вас нет visual студии, или вы используете другой, внимательно следите за тем, как и что а вы пишете. Для того, чтобы это у меня изменилось, мне нужно сказать, что мне counter равен counter плюс 1. Ну и э, это можно написать короче. То есть, для чего у меня увеличивается counter? Чтобы потом, когда у меня из этой строчки будет проверка, у меня каунтер равен 0, потом напишется сообщение, потом у меня увеличится на единичку и снова перепрыгнет на проверку вот этого самого каунтера, его значение, и там уже будет не 0, а 1, и таким образом будет увеличиваться. Ну и надо сказать, что вот эту фразу можно написать короче, достаточно сделать таким образом, смотрите, у меня предупреждение исчезло, и я запускаю приложение, и а, вот оно выполнилось. И, собственно говоря, то, о чем я и говорил. А, выполнилось от 0 до 9. Вывелась эта фраза. Чудо не замечательно. Ну, допустим, мне не нравится с 0 до 9. Я хочу с, от 1, ой, <laughs> с 1 до 10. И это тоже легко делается. Я могу здесь написать, что counter равен 1. Здесь могу добавить равно. Ну и соответственно, если снова запущу, у меня каунтер будет изменен от 1 до 10. Ну или можно было добавить сюда единичку плюс 1. Но ну это уже нюансы реализации. Что, дает этот, что собственно говоря, дает этот цикл? Я могу выполнить одну и ту же операцию столько раз, сколько мне потребуется на основании условия. Надо сказать, что если у меня каунтер будет сразу равен 10, то это условие не выполнится ни разу. И вы видите пустое сообщение. А, больше либо равно, да, я вас обманул. Я просто, <laughs> если вернуть вот на такой вариант, вот, меньше 10, я здесь поставлю 10, то у меня это условие не выполнится ни один раз, то есть ни разу, и, соответственно, мне предупреждает об этом среда разработки, то есть Visual Studio. Но надо понимать, что эта штука работает в том смысле, что когда вы используете конструкцию while, этот цикл может не выполниться ни разу. Другими словами, есть еще другая конструкция. Давайте ее закомбинируем этот, и напишем do while. И здесь уже э, работает таким образом, что проверка случается минимум один раз. То есть, нет, не так. Неправильно сказал. Здесь получается, что код сработает э, все равно хотя бы один раз. То есть, э, потому что... Сначала будет выполнено действие, а потом будет проверка. И в данном случае сначала проверка, потом действие. И нужно просто понимать, как это работает. Ну и, соответственно, мне опять предупреждение, что counter у меня не изменяется. Давайте запустим это еще раз. Ну и, собственно говоря, ничего не изменилось. От 0 до 9 прибежала строчка и обновилась. Но если я поставлю counter равен, допустим, 10, 11, неважно сколько, и снова запущу, то у меня он отработает один раз. В данном случае показал counter равен 11 при условии, что меньше, то есть, как я и говорил, в данном случае, если говорить про эту строчку, выполнилось ни одного раза, если условие не соблюлось, не соблюдилось, не соблюлось. А в этом варианте, когда используется do while, сначала выполнил все условия один раз, потом была проверка. А здесь была проверка, а потом условия не выполнилось. Нужно понимать, как это работает. Здесь на самом деле все просто, поэтому поехали дальше. Какие есть еще варианты? Здесь есть условие, и оно на данном варианте counter меньше 10, обозначает, что если оно соблюдается, то выполняется какой-то код, и, соответственно, если не соблюдается, то в одном случае оно не выполняется в первом, и во втором оно выполняется только один раз, только после этого проходит проверка. Я же хочу, чтобы у меня, допустим, каунтер напечатался. Ну, допустим, эта строка, опять же. Давайте я ее сюда ой, скопирую. Я хочу, чтобы эта строка просто, тупо выполнилась, ну, допустим, 15 раз. Я могу использовать другой тип цикла, который называется for. И мне э, есть... У меня есть подсказчик Visual Studio, она мне сделала сниппет, то есть написала предварительный код, который уже как бы запрограммирован, мне нужно туда поставить параметры. Я хочу, чтобы мне код выполнился 15 раз, Ну, в данном случае я хочу от одного до 15, я начинаю с нуля, и, собственно, этот цикл обозначает следующее. Я объявляю то есть специально зарезервированное слово for, и внутри объявляется переменная, ну, в данном случае это I. И она начинается с нуля. И сразу идет проверка. Если i меньше 15, то i увеличивается на 1, как мы уже говорили, на единичку. И пока этот цикл работает, пока вот это условие соблюдается, печатается то, что находится вот в этих вот скобках. Ну и в моем варианте здесь нужно уже написать. Давайте это уберем, чтобы она не смущалась. Здесь уже нужно написать параметр I который, собственно говоря, возьмется отсюда. И нужно просто определиться. У меня изначально I равно 0, проверяется меньше 15, то есть от 0 до 14 будет видно сообщение. Ну и как вы видите, от 0 до 14 это действительно так. И если я, допустим, хочу одного, то я могу здесь поставить либо 16, что собственно говоря будет соответствовать от 1 до 15 или поставить 15 но добавить еще равно то есть меньше либо равно будет говорить что тоже от 1 до 15 это третий вариант обработки определенного параметра определенной строки, определенного параметра кода, если так можно выразиться в цикле, то есть повторять его определенное количество раз ну и э, надо сказать, что есть еще один вариант отображения э, в цикле э, какого-то кода. И давайте закомментируем эту штуку. И напишем его вот так вот. For each. Э, то есть в простонародье это с английского языка переводится как каждый из. И мне нужно какую-то переменную собственно говоря обозначить. Ну давайте создадим Давайте создадим э, int, ой, int э, array, массив, ну, допустим, нам нужен массив, ну, добавить тоже от 1 до 10. Я был, пусть будет э, range 1, ну давайте 20, в конце концов. Я вот так вот сделаю. Ой, я запутался а uh, int var, название переменной counter пусть будет равно и вот таким вот образом uh, ranch, uh, ну, berbaum, ну давайте uh, to array. Вот таким вот образом у меня получается переменная, которая будет содержать uh, массив интовых uh, значений от 1 до 20 и здесь я, собственно говоря, могу с ними поработать. For each. Что, как работает for each? For each это когда мы берем какую-то переменную, например current да, мы ее обозначим таким образом и говорим где мы хотим эту переменную перечислять в массиве который называется counter ну может быть counter не очень корректное название может быть, давайте вот так вот items вот. и здесь напишем items и тогда здесь можно написать Item. Ну если вот э, по э, правилам именования, да, item, items, множественное, единичное число. Здесь будет у нас просто написано item, но даже вот студия предлагает. Таким образом мы создали массив из целочисленных значений от 1 до 20. И теоретически можно было вот это вот а, написать даже вот таким вот образом. Int, а, ну в смысле массив а равен сравним ну то есть вот таким вот образом 1 2 3 и там до самого низа в общем, как в том анекдоте 3,4 ну в общем так долго поэтому я создал другой вариант ну давайте проверим что работает и тот и тот и в общем то что нам теперь нужно? нам нужно снова также вывести это самое сообщение который hello world, ну, в данном случае мы же должны поставить item. И item в нашем варианте это int. Вот обратите внимание, это int. И я запущу, но ну, у меня сейчас будет их 6 вот от 1 до 6. А если я использую инициализацию через enumerable range, который говорит о том, что упс, возвращается целочисленное, ну в данном случае int 32 значения, и, э, которая последовательности мы его приводим к типу рай Мы еще об этом чуть попозже поговорим. В общем, это тоже будет тот же самый массив. И сейчас я запущу. Ну и как вы видите, от 1 до 20 сообщения выводится с подстановкой каунтера, то есть постановка им того значения который перечисляется ну вот какие бывают перечисления вам нужно научиться ими пользоваться это очень серьезная и мощная штука, которая на самом деле очень сильно упрощает написание кода я с вами на этом прощаюсь вам всего доброго и пишите правильный код